Трем подписчикам гостям я Джетли и сегодня мы будем делать куличи. Вот. нам нужна кастрюлька, 200 грамм масла, аккуратно его кладем в кастрюльку очень аккуратно да. и включаем нашу, наверное, на вторую скорость. Теперь мы, мы берем с... мисочку, мы берем венчик, высыпаем одну треть сахара в миску, это примерно вот столько. И берем три яичка. Моем наши яички. Это очень важно. Очень важно эти яички. Теперь бессчадно, беспощадно, бьем наши яички. Вот сюда вот. И взбиваем. Когда мы взбили наши яйца с сахаром, мы добавляем 250 грамм творога. Теперь мы это немножко перемешаем. Вкусно. Теперь мы берем мисочку побольше, 300 грамм. И теперь. Ну, я просею, вы можете не просеивать, наверное. Но я просею. Теперь мы добавляем два пакетика ванилина, но у меня есть полтора, поэтому я расходую один и добавлю второй. И добавляем два разрыхлителя теста. Теперь мы вливаем все в муку. Я не уверена, что в таком порядке, но... И вливаем сюда масло. А теперь мы это перемешиваем. А теперь мы берем формочки. У нас это формочки бумажные. И берем масло. И промазываем наши формочки. Теперь полученную массу мы заливаем в формочки для куличей. Я не знаю, насколько хватит, я на всякий случай промазала три формы. А теперь ставим в духовочку разогретую на а? 180 градусов. Ты что снимаешь а, говорит, дальше? Ну что ты такое? Ну, Да, человек, конечно, нормально. Для глазури мы берем вот эти вот классные пакетики. Да, глазурь со вкусом лимона, ненавижу. Содержимое пакетика высыпать в небольшую миску. Пока, пока. Мы сейчас будем высыпать а, для того, чтобы наша... Вот эта вот э, фиговинка приобрела нормальную форму. Мы берем чашку. Да, горячая вода, я неаккуратно никогда. Кладем туда все, вот так вот. Я не уверена, что оно сработает, но пускай работает на нас, а не мы на нее. Вот. Открываем пакет. Всыпаем туда все содержимое, все, что есть. Я не знаю, это на один кулич или на два. Тратим все. Кулинарное безумие. Извини, радость, я тебе это не сказала, у меня есть второй пакетик. И вливаем 3-4 ложки молока, мы вливаем 3 ложки молока от того 6. И перемешиваем это, перемешиваем. Перемешиваем, перемешиваем. Вот так перемешиваем, перемешиваем. Спи моя радость, ней. В доме погасли огни. В доме погасли огни. Дверь ни одна не скрипит! Маньяк в подвале сидит Спи, моя радость, ним. Скоро подохнешь и ты а, Глазурь в тюбике у нас, в принципе, кстати, растопилась Вот посмотрите, как она прекрасно растопилась а, Вообще, отлично И у нас еще есть а, две посыпочка Посыпочка, две штуки а вот такая вот прекрасная посыпочка, да, вы видите, декор микс розовый. И декор микс шоколадный, но по мне так это какие-то хомячие какашки. Что ж, хорошо, хорошо. Что купили, то и съели. А теперь мы открываем духовку. Берем, чтобы не обжечься какую-нибудь хреновую минку, берем нашу глазурь, которая начала застывать. И льем на кулич. Смотри, она уже стоит. Я глазурь лимонная, а я застыну, когда захочу. Я начинаю наносить рисуночек на них. И рисовать мы будем. Кролик и цветочек. Тут кролика. Рисуем кролика. Ой. Рисуем цветочек. Теперь мы берем посыпочку. Посыпочку берем. Куда какую? На кролика мы используем шоколадную посыпочку. Что так сложно-то? А? Берем такую красивую посыпочку <laughs> и сыпем ее сюда. она у нас осталась, сыпим на кролика, он такой радостный, вот все наши куличи готовы, я пойду за веником, всем спасибо за просмотр, всем пока.